Доброго времени суток, молодые ученые! Как многим известно, большие дела на голодный желудок не делаются. Многие люди, которые связали свою жизнь с наукой, хотят летать на отдых за границу, делать дорогостоящие приобретения. Однако при этом часть ученых настолько творческие, что почему-то считают научную деятельность делом бедных творцов, интеллектуалов, которым чуждо материально благополучие. Итак, на чем вы можете начать зарабатывать? Первое – Подготовка и написание заказных научных статей, учебных пособий. Да, и на такой вид интеллектуальной продукции сейчас наблюдается повышенный спрос. Как вы знаете, многие научные учреждения до сих пор работают по палочной системе, когда от профессора-преподавателя требуется в год опубликовать какое-то количество научных статей по преподаваемой тематике или выпустить учебное пособие на определенную тему. Делать это зачастую у них нет никакой возможности, потому что времени просто не остается совмещать основную образовательную деятельность и научную. Таким образом, средняя цена за статью, которая может быть опубликована в издании, рецензируемом ВАК, составляет 4000-5000 рублей, в издании РИНС Статья поменьше будет – от 1500 до 2000 рублей. Средняя цена за написание учебного пособия ну – это где-то 40-60 страниц текста – составляет 15-30 тысяч рублей. Второе Подготовка и написание курсовых работ ну – где-то это стоит 5000 рублей. Дипломных работ – 10-20 тысяч людей люди пишут. Третье. Работ по подготовке кандидатских диссертаций. Эти работы могут достигать сумм от 200 до 300 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы и иных различных факторов. Поговорим о потенциальных заказчиках. Им может быть профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего профиля, профессиональной подготовки, повышения квалификации. Студенты различных образовательных учреждений, вузов, аспирантур. Многие просто не могут писать, поэтому надо помочь людям. Я считаю, что интеллектуальный труд – это самое ценное, а значит, самое дорогостоящее. И если ученые делают мир лучше, то лучший мир должен делать жизнь этих ученых соответствующей, как в моральном, так и в материальном плане. Ну, ты можешь разместить объявления в интернете, в газетах, расклеить, на столбах. Ну, типа, помогу в подготовке и написании научных статей, учебных пособий, дипломных работ, кандидатских диссертаций. Ну и начни зарабатывать своей головой уже сейчас.